«Робус Холм» Дмитрием Геннадьевичем. А о каких особенностях конструктива и планировки Вы говорите? Ну, на самом деле наши дома действительно обладают некой оригинальностью. Это можно увидеть и у нас на сайте, это можно увидеть и у нас в группе ВКонтакте. В чем заключается изюмин? На самом деле мы обратили внимание, что на сегодняшний день вот, потребительский потенциал, возможности людей, приобрести себе дом, отвечающий требованиям, становится все ниже и ниже. То есть, если раньше стандартный потребитель мог позволить себе приобрести дом и за 2,5, за 3 миллиона рублей, за 5 миллионов рублей, то сейчас эта способность снижается. Но снижается она не потому, что у людей не стало средств Снижается она потому, что гораздо больше желающих. Для всех для нас не секрет, что сейчас э, даже на законодательном уровне стимулируется вот это вот загранное настроение, чтобы люди выезжали из городов, чтобы создавалась новая инфраструктура. И, разумеется, здесь уже цена играет огромную роль, потому что дом подразумевает под собой не только саму коробку, он подразумевает под собой и э, целый ряд инженерных решений. Вот, в частности, э, наши дома как раз и... Э,